Ну подумайте, что мы можем там России добавить? Что? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть. И даже лучше. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проявится боевое слаживание, ведется подготовка, где надо вооружается, материально обеспечивается. Ты что, не помнишь ничего? Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз ударился. Тут помню, тут ничего. Путин захватил Беларусь. Мы, я управляю этими войсками. Вот это поворот!